Доброго времени суток! Сегодня мы разберем тему, как занять очередь в проекте App. Что нам для этого надо? Для этого мы заходим в свой личный кабинет. Далее нажимаем на слово меню. Написано занять очередь. Нажимаем занять очередь. После этого Читаем все, что здесь написано, внимательно ознакомливаемся, Значит, подтверждаем, что вам исполнилось 18 лет. Дальше открывается именно на входы 50 200, тысяч. После этого, так как мы выбрали эконом, значит, нажимаем слово пожертвовать. После этого вас перекидывает на платежное поручение. Все, что я вам хотела сказать.